Всем привет, друзья! На моем канале уже есть видеоролик о том, как правильно подключить видеорегистратор в салон вашего автомобиля. Если вы его еще не видели, то обязательно советую посмотреть. В этом видео хочу вам рассказать и показать, как можно подключить видеорегистратор с помощью специального набора проводов от компании RoadGID, который предназначен для подключения к бортовой сети вашего автомобиля и для управления питанием видеорегистраторов от компании RoadGID, а также любых других совместимых видеорегистраторов. Также он защищает от полного разряда вашего аккумулятора в том случае, если регистратор подключен на постоянное питание. Ну что, давайте теперь перейдем непосредственно к самому комплекту проводов. Я заказал наборы двух видов. Первый набор. На упаковке мы можем сразу увидеть, что указано входное напряжение. Это 12, 24 Вольта и рабочее напряжение 12 Вольт 2 Ампера. В набор входит 4 переходника для подключения к блоку предохранителей ATC-ATO ATS Mini, Micro 2 и Micro. Вы выбираете, естественно, тот, который подходит к вашему автомобилю. Также входит адаптер питания для скрытого подключения, RoadGitCord со штекером DC 2.5. Ну и, конечно же, сама пошаговая инструкция, как правильно подключить данный комплект. На самом блоке указано входное и рабочее напряжение, полюсовка проводов, а также указано, что есть защита от разряда АКБ. На обратном конце провода мы видим обжатые клеммы для подключения к массе автомобиля и к самому переходнику с предохранителем. Ну и давайте покажу сразу второй набор. Отличается он от первого тем, что в комплекте адаптер питания со штекером под мини-USB, но в комплекте также присутствует переходник с мини-USB на Type-C и на микро-USB. И также здесь указано, что рабочее напряжение 5 вольт и 3 ампера. так что выбирайте опять же именно тот который подойдет для вашего видеорегистратора. Ну а теперь давайте перейдем к установке данного набора. Также покажу вам варианты подключения к регистратору с разъемом под DC 2.5 и разъемом microUSB. В первом случае я буду подключать адаптер к регистратору RodeGit X9 Hybrid GT. Во втором случае это будет подключение к видеорегистратору Daocam Uno. Также одной из важных характеристик данного адаптера я хотел бы отметить его термостойкость. Температурный режим составляет от минус 40 до плюс 75 градусов, так как для этого производителем был специально использован твердотельный конденсатор вместо обычного распространенного электролитического, который используется на большинстве адаптеров с Алиэкспресс. Показывать подключение я буду на примере своего автомобиля Kia Rio 4. 2019 года. И первым, что вам необходимо сделать, это найти блок предохранителей. Как правило, он находится со стороны водителя под рулевым колесом. В самом блоке предохранителей вам необходимо найти слот для подключения, который обеспечивает питание только при повороте ключа в положение ACC. Найти такой слот можно найти либо в руководстве по эксплуатации, либо, как в моем случае, на обратной стороне крышки. В моем случае предохранитель ACC находится во втором ряду 10-амперный предохранитель. Я вытаскиваю предохранитель, который отвечает за ACC на 10 ампер, и вместо него составляю специальный переходник, который шел в комплект. С помощью специального ключа извлекаем необходимый нам предохранитель. Затем предохранитель, который вы вытащили, необходимо воткнуть в свободный слот в переходнике и установить переходник в тот слот, из которого вы извлекли предохранитель далее необходимо соединить переходник с красным проводом адаптера питания ну а черный провод подключить к массе после того как вы проложили аккуратно провод удостоверитесь в том что все у вас подключено верно ну и теперь можно проверять как работает данный комплект подключаем питание Пожалуйста, карту памяти. и видим что видеорегистратор подключился и работает отлично Итак, я показал подключение набора проводов со штекером DC 2,5. Ну а теперь давайте посмотрим на примере микро USB. Набор проводов со штекером mini USB подключается аналогичным образом. В данном случае я буду использовать подключение к видеорегистратору DAO CAM UNA. Берем переходник с мини USB на micro USB. Подключаем. И подсоединяем к видеорегистратору Подводя итог, друзья, скажу сразу, что комплект очень удобный Практичный Провода у вас нигде лишние не висят, не торчат Все уложено аккуратно при том, что стоимость данных проводов довольно-таки демократичная. Ну что, друзья, как вам данные наборы проводов от компании RoadGid? Я считаю, что это очень удобно, если вы используете видеорегистратор в своем автомобиле. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Всем удачи на дорогах. Всем пока.